Яркие, сочные цвета, чтобы зимой жизнь казалась веселее. Такая работа художника буст арта На данной граффити представляет собой искусство. Для каждой работы имеется описание подробное и вот расположение, где они находятся. А на четырех домах огромных. В панельных районах Берлина на торцах зданий можно часто встретить социальные граффити или как их называют муралы. Здесь мы можем наблюдать огромную птицу. И среди перьев этой птицы очень много различных растений, цветов, бутонов. Каждое граффити подписано, у каждой работы имеется такой вот стенд. Данное граффити сделано в стиле поп-арта. Да, можно наблюдать э, лицо пилота. И это отсылается у нас к, к стилю комиксов. Мы находимся недалеко от Тегельского озера. Это район Альтегель. Вот такие здесь панельки. Вроде тихо пока. Здесь имеется озеро. Может быть, через листу будет видно. И данное граффити можно наблюдать с другого берега озера. Имеется такой желтый, э, как будто мазок, кистью, да, и с него подтеки краски. Но Он также выполняет определенную роль. Имеется какой-то маленький киоск, он также граффити украшен. И вот рядышком также имеется панелька счастливой семьей Разных национальностей вот Они стоят на каких-то разрушенных Бетонных каменных основаниях И строят новую жизнь Между камней пробиваются Каких-то растений И они бьются вверх Люди смотрят наверх И надеются на счастливую жизнь Вот так вот работают Социальные граффити панельных районов Данная работа называется Лето Мира, выполнена Финтоном Маги. И мурал базируется на детской книге ⁇ Детский сад ⁇ Михаила Формана. Книга рассказывает о человеческих способностях, которые в состоянии после разрушений заново пробиваться и расти. Художник миксует э, нереальные мотивы с реалистическими. На первый взгляд очень такой тихий район, но он также присутствует очень разнообразное население различных национальностей. Выполнен группой художников Лондонская полиция. И они пропагандируют сильное и позитивное искусство посредством ярких цветов и характерных форм. Очередной мурал, изображающий женское лицо. С одной стороны она в маске, с другой стороны, стороны в каком-то шлеме. Это напоминает такой постапокалипсис. Но здесь мы в этих районах не можем встретить граффити с политическим контекстом. Политика присутствует по поводу национального равенства. что все Один из муралов посвящен этому. Другие, конечно, такие достаточно э, нейтральные и больше на какие-то комиксные темы. Немного такое, можно сказать, наивное искусство. И в то же время все отсылает к неким роботам. Очередной мурал на высотке. Зеркально отображенный бюст человека. Ну и рядышком вот так получается на фасаде этого на торце этого здания высотного изображена игральная карта художник пиксель панчо работа называется карты и да, это сделал итальянский художник плющ по вился вот его получается срезали но он также остался он въелся в стены его еще сверху краской покрасили подошли к следующему муралу который называется данный урал выполнен ну, этими близнецами Раулем и Давидом Пере, которые родились в Испании, но они говорят по-немецки и свою карьеру граффити начали в Нью-Йорке. В данном районе можно наблюдать очень много турецкого населения. Работа называется 2268 миль и Лухандора по Хамама. В общем, фасад здания рассказывает историю о симбиозе человека и природы. Людям, как бы таким образом, дают понять, что мы движемся в будущее, которое э, связано с научным прогрессом и, возможно, со временем мы будем жить среди роботов.